С вами Юрий Павлов. Сегодня я вам расскажу, какие бывают риски в командной работе на торгах по банкротству. Здесь есть два типа рисков, о которых можно поговорить. И Один тип – это когда у вас ситуация, что риски благодаря команды уменьшаются. Другая ситуация, что риски увеличиваются. Когда уменьшаются риски благодаря командной работе, Смотрите, когда вы проверяете объект самостоятельно или общаетесь с клиентом самостоятельно, у вас получается вся нагрузка на вас на одном. Когда вы делаете то же самое вместе с командой, проверяете объект. То есть, по сути, в сложный момент вам могут помочь все ваши коллеги. То есть, с пятером проверить один объект, но на самом деле вы уменьшаете риски на ошибку в пять раз. Если сложность с клиентом в общении, вы также можете коллективно принять какое-то верное решение, то есть риски здесь уменьшаются. И на каждом этапе сложном, организатор торгов, какой этап выбрать, да? то есть коллективно вы риски значительно уменьшаете. Как говорится, один в поле не воин, и здесь есть какая-то часть правды. Вот. Есть другая сторона, когда риски увеличиваются, что все-таки вы знаете часть задач каждого из ваших коллег, но если один коллега уйдет, все-таки все люди вольные, все как бы свободны в выборе, то команда ваша резко сбавит обороты на всех этапах, потому что от каждого звена зависит работа всей команды, поэтому, конечно же когда вы собираете команду, вам нужна какая-то гарантия или там человек, или еще, кто, возможно, поможет вам собрать команду, или кто удержит эту команду вместе и найдет нужных участников. Если вы собираете команду, то вот за этим нужно следить, чтобы все участники, как единое звено, были постоянно вместе и работали как бы от начала до конца вместе и слаженно. Вот, это все, что хотел сказать о рисках с положительной точки зрения и с отрицательной. Поэтому делайте выводы. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик уведомлений, нажимайте и переходите к следующему видео. Жду вас!